Друзья, приветствую всех вас на канале CoinAs. Сегодня с вами опять Иса. Сегодня мы поговорим о бракованных монетах Вашингтон-Квотер. Итак, прежде чем начать наш обзор, прошу гостей нашего канала подписаться на канал, нажать на бутончик, чтобы быть в курсе всех изменений нашего нумизматического канала. Итак, начнем. Как вы видите, здесь собраны монеты 65, 66, 67 и 68 годов. Среди этих монет есть и очень дорогие, и не так уж дорогие. Из очень дорогих монет, вот эта монета 65 -го года, то, что слева монета, это серебряная монета. Вторая монета 65 -го года тоже бракованная, но она не так уж дорогая вот эта монета 65 -го года у меня серебряная монета и определить вашу монету очень легко то есть нужно измерить вес вашей монеты серебряная монета весит 5 и 7 граммов а нормальные монеты 100 весит 6 граммов 200 6 граммов 300 вот эта вторая монета тоже является бракованный то, что справа. Но вот это 65-го года стоит очень-очень больших денег. Так что, если вы тоже хотите определить, серебряная ли у вас монета, вы можете измерить вес. Если вес меньше 6 граммов, то, то вы очень богатый человек. Дальше у нас 66-го года монеты. Я показал вам две монеты рядом, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Это не бракованная монета, вот это первая. А вот эта вторая монета, вот это, то, что справа, 66-го года, это бракованная монета. Вот, обратите внимание на борт монеты, на раздвоенную полоску. Это происходит при чеканке, и в данный момент стоимость этой монеты превышает больше 300-400 долларов. Так что и вы можете рассмотреть свои монеты, Близи. Я пока показываю вам, какие существуют браки, и сами уже решите, ваша монета тоже бракованная или нет. Дальше у нас монета 67 года. Эта монета тоже бракованная монета, но она обратная сторона. Сейчас я переверну и покажу вам. Также 68 года. 68 года, как вы видите, на лице Вашингтона полоска. Это тоже происходит при чеканке чеканки монеты это тоже дорогая монета но не так уж дорогая это 150 200 долларов вот так можно ее продать так друзья опять же повторяю не забудьте подписаться вы сделаете мне приятно включите нажмите на бутончик и будьте в курсе всех изменений на нашем канале Скоро открывается мое мобильное приложение CoinAs. Как многие мои подписчики знают, я уже собираю сейчас 100 человек для тестирования приложения, чтобы сделать тест. Первые 100 продавцов будут оформлены бесплатно и будут иметь и, будут иметь, и смогут выставить минимум 10 фотографий бесплатно на приложение CoinAs по продаже и купле монет. Друзья, я хочу всех вас отблагодарить за то, что вы меня поддерживали все это время. Наш канал дошел уже до 67 тысяч подписчиков. Это очень большая семья. Прошу всех вас досматривать мои видео до конца, чтобы увеличились просмотры. Итак, всем большое спасибо за внимание. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Если возможно, перешлите своим друзьям по WhatsApp. Также вы можете писать мне на WhatsApp, номер WhatsApp есть под этим видео. Общайтесь со мной, пишите, какие у вас монеты есть, какие у вас проблемы, как я могу помочь оценить монеты. Итак, всем большое спасибо за внимание. До свидания.